Мне нравится, что белый цвет распахнут, как открытая страница, Что он похож на утро, чистый свет, что в занавесках кружевных ютится. Мне нравится еще, что белый цвет напоминает в ясном небе облака И дальние немые берега в тумане молочном. Когда спит рассвет. Мне так же нравится, Что белый цвет, Как простынь праздным утром воскресенья, Как светлое из памяти мгновения, Как белоснежных ландышей букет.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 Алло. Молчание обед и дым сигарет. Свернувшись в букет, плывут через ночь Окурки волной из мыслей конвой Как тихий прибой, пустой парапет Обиды ожог, стучится весок По сердцу каток и острая боль Осколки в душе не склеишь уже И в медном гроше уценено все Прощальный звонок, бездушный клинок, входящим обжег, прости, не сказав, в руке телефон, как дальний картон, обеих сторон молчит в тишине, Сгорели мосты. Остались мечты в надеждах пустых и близкий рассвет. Спасибо, что ты есть, мне так светло, и сердце верит в чудо, когда я вспоминаю про тебя. Не ожидаю, что с тобою буду, но радуюсь, что ты живешь любя. Мне хорошо от мысли, что на свете Твои слова витают и кружат, что слушают их взрослые и дети, и души их божественно дрожат, осознавая, Красоту вселенной и познавая силу доброты. Твои слова воистину нетленны, Как хорошо, что есть на свете ты. Таких людей неизмеримо мало, И я с надеждой повторяю вновь, Пока ты здесь и сердце не устало, На свете будет властвовать.